Я это видео уже снимаю сотый раз, потому что я не могу собраться, просто собраться, просто собраться, не могу собраться, вот не могу и все, вот не могу и все, не могу, не могу, все. Раз, два, три. Всем привет, я Лина Фокс, это Fox's Time, видео, в которых я рассказываю вам все про все. И, наконец-таки, вышло это видео, потому что я могу вам выговориться и рассказать все, что я испытала за все это время. Короче, темы таковы. первая История моей аудитории, когда появится расписание, вызов жиркам и последнее. Я встретила Катю Клэп И начнем Начну я с истории моей аудитории Она немножко печальна, к сожалению Но все-таки я ее вам расскажу В общем, раньше я была активным блогером И в какой-то момент я просто пропала с ютуба на целый год Что сильно сказалось на активности моей аудитории И сделала я так, потому что был 9 класс И у меня были самые первые экзамены в моей жизни Я настолько сильно переживала и нервничала И волновалась по этому поводу Что я решила все отложить куда-нибудь подальше и заниматься только уроками. Когда же появится расписание на канале Алины Фокс? С этого момента, каждую пятницу, я буду выпускать свои новые видео. Я даже сама не верю своим словам, потому что я уже который раз пытаюсь что-то делать с этим расписанием, как-то выкладываться, вкладываться и тому подобное, и у меня все никак не получалось. Но с этого момента я беру себя в руки, учусь пунктуальности и собранности, и начинаю все выполнять, делать и выкладывать видео, по пятницам. Третья тема немножко будет напряженной. Да, девушки, которые нажали на это видео только из-за названия этого видео? Ну, что я могу сказать? Да, где-то я худела, где-то я полнела В итоге я стою на месте Уже как года два, как вы понимаете И я решила, что к Новому году я должна буду похудеть И знаете, вот то, что я сейчас говорю на камеру Это такой компромат на меня То есть если я не похудею к концу этого года То мне будет ну очень стыдно Я так говорю, как будто мне не будет стыдно Вообще мне будет очень стыдно Это на меня будет так давить Поэтому это отличная мотивация для того, чтобы худеть. В общем, да, ребята, теперь в некие мои контролеры, которые будут наблюдать за мной и следить за мной, как я худею. А теперь я расскажу вам о том, как я встретила Катю Клэп, как я увидела, вообще, что я испытала. Сначала некая предыстория. В общем, Катю Клэп я смотрю достаточно давно. Лет так 5-6, это точно. То есть... Вы понимаете, да, всю мою любовь, которую я испытываю к этому видеоблогеру. И встретить ее, вообще как-то обнять и увидеть реальную жизнь, для меня это было, приравнивалось к тому, что это просто нереально, хотя мы живем в одном городе. И вот настал этот день, когда мне позвонила моя подруга Полина и сказала о том, что «Алина, в пятницу будет сходка, го махнем туда». Я была в шоке, я такая, да, да, все, конечно, погнали, все, да, поехали. На следующий день после школы мы сразу рванули на трамвае, поехали на эту сходку, мы пришли в атриуме, в Атриум, мы увидели гигантскую очередь, но мы такие, а, она маленькая. В итоге, в общем, очередь была построена так, она была построена лабиринтом. И мы этот лабиринт разделили на дорожки, их всего было три. Мы стояли в начале самой последней дорожки, а, самой первой точнее, в начале, да. А, и вот мы стоим с ней и думаем, очередь прям реально быстро быстрая, просто она, вот для нас вначале она реально как-то быстро двигалась. И мы с ней такие спокойно, все нормально, думаем, точно успеем, точно сфотографируемся с Катей Клэп. И вот мы уже стоим где-то в начале самой последней дорожки третьей уже когда уже у ну вот все уже и мы смотрим на время понимаем что мы на две дорожки потратили два часа и мы, у нас уже трагедия мы понимаем что если мы стояли эти первых две линии два часа то это получилось еще одна линия час а уже четыре и Катя Клэп уйдет мы уже хотели было уйти, но в какой-то момент я сказала, что нет, мы не уйдем, мы остаемся здесь, мы будем дальше ждать ее. И тут в какой-то момент очередь стала двигаться с такой скоростью, что мы сначала не понимали, что все расходят, что вообще происходит. И тут, оказывается, стали запускать по 4 человека, фотографироваться с Катей. У нас просто был шок с Полиной. Что, ребята? Офигеть, как так? Вау! Типа, что происходит? Вот это да! И тут, когда и нашла именно очередь до нас, начали брать по два человека. Вот тут вообще счастье полные штанишки. Мы были здесь так счастливы, что, господи, по два человека теперь стали брать. То есть... Все свои <свят> эмоции зашкаливали и вот мы сделали фотографию вот она здесь вот здесь фотография где я моя подруга и Катя Клэп да. <свят> просто спасибо Катя Клэп за то, что она нашла в себе силы и прям дожала это все. Потому что когда мы стояли на третьей линии последними, когда мы посмотрели, в каком она там состоянии, мы поняли одно, то, что Катя очень сильно устала и то, что она навряд ли примет всех остальных оставшихся ребят. И поэтому уже все, мы как бы расстроились, но тут она нашла в себе силы просто ниоткуда, куча энергии нашла в себе. И просто профоткалась со всеми. Даже уже время нее шло, но она фотографировалась со всеми нами. И это было Просто замечательно. Мы были все счастливы. Ну, а на этом все. Я всем веселинкам, тем, кто и тем, кто нате этот Катик Клэп, вообще желаю вам всем счастья, успехов и исполнения ваших желаний. Никогда не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. С вами была я, Алина Фокс. Я надеюсь, что вам понравились все эти новости и истории. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до пятницы! Пока, короче! Let's mm -hmm.